Здравствуй, Юлечка. Вот смотри, что творится. Какая ты умница, как ты всех нас поднимаешь. Вот тренировка для начинающих номер один. Тебе огромное спасибо за то, что ты эту тренировку нам показываешь. Я с тобой эту тренировочку делаю ежедневно. Для того, чтобы себя стимулировать. Я, видишь, сентябрь пятнадцатый год, каждый день отмечаю сделала я или нет сегодня 23 и я приступаю к занятиям пока еще не мыльная не потная пока еще живая я сейчас приступлю но вот хочу сделать и причем я пишу значит 21 у меня были э, с гантели полтора килограмма я начала делать вот она моя гантелька вот такая она видишь какая называется добрыня <свотовая> полторашечка вот вчера я значит все делала Легко, очень уже получалось, почти не вспотела, открываю окно полностью и делаю. Дальше, для того, чтобы себя застимулировать, я с собой стала поступать как ребенок. У меня от детей остался вот такой пенал, который сделан из спичечных коробков. Сделала один ход, и там у меня лежат что? Правильно, витаминки, рыбий жир, таблеточки от головы. Второй раз сделала, вторую открыла. Третий раз сделала, третью и так далее. И вот у меня все пять кругов вот здесь вот сделаны. И это, ну это, конечно, детская игра, но однако это все меня стимулирует. И, и, и, и самое главное, у меня на телефоне поставлено время. 9.00 утра, когда, что бы я ни делала, я все бросаю и прихожу в эту комнату для того, чтобы начать. С тобой, Юлечка, зарядку. Кроме того, я под ноги положила вот такой коврик для душа. Он игол, у иголочки здесь. Ибо своими ногами на него стою, делаю вот эту зарядочку с тобой. Я тебя очень люблю, очень люблю. Ты мой симулятор, ты такая умничка, ты хорошая девочка. Пока. Потом я тебе еще одно видео запишу. Пока. Удачи тебе. Счастье тебе! Зажигалочка ты наша! Ну вот, Юлечка, ты все закончила. И я сделала. Конечно, ручьи текут по спине. И я вспотела. Но мне было делать не очень тяжело. Нагрузку я увеличиваю постепенно. Сначала была у меня не полторашка, а была у меня полулитровая две бутылочки. Сначала одна, потом две, было делать нелегко. Но я делаю уже четвертую неделю, и поэтому полторашка для меня сейчас самое то. А с понедельника я буду использовать 2 литра, две литровых бутылочки. Еще раз тебе великая благодарность. И только в октябре я смогу, только в октябре я смогу делать второй комплекс. У меня уже тут все написано, весь календарь я составила. Вот. Большое тебе спасибо за все это. Но в октябре к этому комплексу я обязательно добавлю то, что я делала до этого. Извини, у меня тут витамин катает во рту. Я до этого делала а, восточный танец для начинающих. И выполняя упражнения восточного танца, там не сам танец, а упражнения подготовка к танцам, я почувствовала, что у меня очень хорошо уменьшается талия. Кстати, талию я тоже, вот у меня 11 декабря было, вон что, 93, а потом где-то я тут мерила, вот, 19, стало 90, О, вот, сейчас пока не мерю, вот, 26 померяю. Это без восточного танца. С восточным танцем за две недели талия уменьшается значительно. При этом режим питания я практически не сменила, только жирная не стала кушать. Все, свинину перестала кушать. А так, что ела, то и ем. Спасибо большое тебе еще раз. Всегда твоя влюбленная, не, не влюбленная, уважающая, глубоко уважающая. Я Любовь Таежная. Пока. Последние пять. И пятый. Руки болят, плечи даже без веса. И я. Как ты видишь, Юлечка, здравствуй, дорогая. Я занимаюсь... По твоим тренировочкам с тобой вместе делаю Очень впечатляют меня твои тренировки Уже октябрь Я тебе тут раз не отправила Но сейчас я уже отправляю Видишь, октябрь 2015 года Сегодня у нас 23 октября И я каждый день записываю то, что я делаю Потому что я привыкла жить по графику Так у меня привычка и идет до сих пор Сделала, записала Когда я отдых, у меня отдых Кроме того, я придумала для себя такой мотиватор. Посмотри, это спичечный коробок, который у меня пенал из спичечных коробов отстался от ребеночка, от школы. Я вот сделала один круг, открываю коробочек, достаю оттуда витаминку, либо рыбий жирку, либо какую-нибудь конфеточку для себя. Вот сейчас я сделала, например, взяла один, с другой круг сделала, взяла один. Открываю. И так я круги не считаю, знаю, что у меня тут пять карабуков, пять кругов. Это я сама себя дрессирую, как дрессировщик медведя, который едет на велосипеде. Вот и все, моя дорогая Юля. Спасибо тебе еще раз. Я живу, я занимаюсь, считаю себя для себя это очень важным делом заниматься спортом уже в моем возрасте. Все у меня под контролем. В телефоне стоит будильник на 9.00, он звенит, и я как ребенок на урок бегу, ой, бегу, бегу, бегу. Кроме того, у меня есть мини-батут, я на нем тоже пытаюсь делать твои же упражнения, но на батуте. Это немножечко усложняет. Кстати, талия стала, я тебе сейчас покажу, сегодня мерила 86 сантиметров. С чем меня я и поздравляю. Пока, дорогая, до встречи.